Горят леса, диверсанты подожгли, чушь какая-то, цены на газ снизятся. Этот Apple устраивает нам лютый трэш. Берешь тряпку и женщина такая О -о -о". вот к этому следует стремиться. Нам недолго осталось и мне очень нужен антистресс бургер с мухомором. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы, но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Всем привет, это итоговый выпуск новостей на моем канале. Ну что, начинаем с хорошего. В московском зоопарке расширили вольер кошачьих. Теперь у леопарда мизера в 6 раз больше места в вольере для передвижения и отдыха. Есть где прыгать, куда взобраться и откуда наблюдать. Вот так, кто играл в детстве или в юности в покер знает, что такое мизер, но для тех, кто не знает, это когда у тебя нет, а потом бах, и все есть. Поэтому я вот горжусь, что если леопард-мизер, видимо, его кормят исправно, вольер ему видишь или расширили. Хотелось бы, чтобы у всех россиян вот так вот была бы квартира побольше, дача как следует, машина большая, чего и вам желаю. Переходим к серьезным новостям. Горят леса. В пятницу площадь пожаров в Рязанской области за сутки выросла аж на 14 процентов. 17 тысяч гектаров охвачены огнем. Рязанская область горит уже целую неделю, в Москве смог. Я тут был на днях в Рязани, вышел на улицу, думал костерок кто-то жгет. Такая хрен там, все в дыму, все в огнище, дышать было нечем, люди аж там на скорой помощи их увозили. Вообще горит не только лес, несколько деревень, жителей этих деревень эвакуировали. Вот. Возникли некоторые версии, конечно же, диверсанты подожгли лес. Ну, конечно, теория заговора всегда она впереди. Да? Или там торфяник опять загорелся, потому что лето сухое. Или там гроза куда-то там, молния сверкнула, что-то там ударила и так далее. В общем, ищут, как обычно, виноватых, кто не досмотрел, кто не допустил и так далее. Я считаю, надо сейчас бросить вот эти поиски виноватых, да, и сперва как-то локализовать этот пожар. Вообще, на этой неделе площадь лесных пожаров по всей России доходила до 120 тысяч гектаров, да? масштабные пожары сейчас в Якутии, там под огнем более 70 тысяч гектаров, также крупные пожары зафиксированы в коме, Нижегородской области, Ханты-Мансийском автономном округе. Знаете, почему раньше леса не горели? Да потому что собирали вот этот вот сухостой, валежник и так далее, гореть было нечем, а сейчас, когда сухостой вот в лесах, так он и горит. Чтобы вы знали, все говорят, вот леса горят, так они горят, потому что нету здравого использования этих лесов. Нужно урубить лес, нужно очищать лес в деловых целях. Никто не прорежает лес, поэтому он и будет гореть. Нужно менять способ использования лесов в деловых целях. Нужно чистить леса, используя вот эту вот древесину, так сказать, ну, для хозяйства. Поэтому, друзья, у нас есть с вами уникальная возможность по-другому вести лесное хозяйство и денежек зарабатывать от того, что мы лес, так сказать, будем использовать на хозяйстве, да, и лес не будет гореть. Вот к этому следует стремиться. Apple проведет презентацию новых айфонов 7 сентября. Весь мир вот обсуждает, будет ли у айфона челка или не будет челка. Вот это, что за челка? У меня, у меня есть челка вот здесь? Нет. А, вот это челка. Короче, ребят, каждый раз, когда Apple выпускает новые iPhone, это будет целый трэш, но это так раньше было, да? а сейчас, когда параллельный импорт, как это будет? Раньше, когда был новый iPhone, люди занимали очередь, стояли, перепродавали очередь, а как будет при параллельном импорте? Скорее всего, какие-то челноки будут набирать заказы и привозить в этих баулах эти айфоны и так далее. Но здесь есть проблема. Я недавно понял, что мне отключили iCloud и я не могу синхронизировать вот все свои там эту информацию, да, чтобы переставить все это на новый iPhone. Я как буду делать? Я не могу оплатить это. Хранилище, да. Этот Apple устраивает нам, россиянам, лютый трэш. Я вообще не знаю, как с этим быть. Вообще iPhone сломался, если раньше iPhone это было ну, можно сказать, устройство, которое избавляло меня от общения с IT, вот с этими всеми настройщиками, я все мог сам нативно все это сделать, то сегодня все изменилось. Нахрен тогда этот нужен нам аппарат и так далее. В общем, времена, видите, меняются. то, что раньше упрощало нам жизнь, сегодня нам жизнь усложняет. Может быть, придется с Айфоном и вообще попрощаться. Правда, ну, попрощаюсь я с Айфоном, пересяду на что, на Android, так а там такая же ситуация. Да и вообще недавно Наталья Касперская сказала, россияне, дорогие мои, чего вы паритесь, да, в один день Apple и Android могут все смартфоны отключить, вы вообще останетесь без связи. Ну а я, слушая внимательно Наталью Касперскую, думаю так, вернусь-ка я к старому дисковому телефону и не буду я отказываться от проводного телефона ни дома, ни на даче и так далее, ведь мало ли какие времена грядут. цены на газ в Европе продолжают стремительно расти, находясь в шаге от остановления новых исторических рекордов. Три с половиной тысячи долларов за одну тысячу кубометров. В общем, с одной стороны, хранилища в Европе быстро заполняются, то есть, видимо, европейцы их заполняют, что ну а мало ли чего. С другой стороны, цены держатся на экстремально высоком уровне и это создает такую тревогу и истерию. Да? Сейчас газ в Европе в пересчете на энергетический эквивалент стоит в 5 раз дороже нефти. Ну вот что интересно, например, норвежский министр не поддержал поставки газа в ЕС по фиксированной цене. Да, Норвегия просто взяла и послала всех. У Норвегии есть газ, но поставлять его дорогим, так сказать, потребителям в Евросоюзе она будет по вот этим вот гигантским ценам. То есть, Норвегия, Норвегии, в общем, говорят, так, ребят, дружба-дружба, ЕС ес а табачок в рост. Ну, в общем, вы сами все видите, да? Вот эти высокие цены, да, и это нефтяной эквивалент в 5 раз ниже, он безусловно приведет к тому, что цены на газ снизятся. И куда мы будем продавать, ребята, свой газ? Газа в России, ну, реально, да есть такая фраза, жопой жуй. Сейчас уже появились заявления, что газификация в России выйдет на исторический уровень и достигнет 83 процентов 83 процента домохозяйств будут газифицированы в 2030 году. То есть ожидается, что весь этот газ, который не ушел в Европу или куда-то, да, пойдет россиянам. Наконец-то россияне перестанут топить печки дровами, да, а там будет газ. О, а чем мы тогда его раньше-то туда-сюда по трубопроводам вывозили? Давно бы уже газифицировали нашу там промышленность, домохозяйство и так далее. На самом деле, смотрите, когда мы строили заводы в ТехноНиколь, мы постоянно сталкивались с проблемами. Вы знаете, какая проблема? Газифицировать производство. Ну, это удивительно. Да, Россия строит гигантские трубопроводы в разные страны, туда-сюда, да, при этом российская промышленность не везде имеет газ. Я уж не говорю про домохозяйство в некоторых местах. И вот не было бы счастья, да несчастье помогло. И теперь к 30 году, ух, заживем, везде будет голубое топливо и не придется больше за дровами в лес ходить. И давайте надеяться на то, что если мы доживем да, до 2030 -го года и насладимся этим, то сроки газификации опять в очередной раз не отодвинут. Мы всегда надеждами питаемся, мы всегда верим в лучшее, и когда это лучшее не случается, мы верим в то, что лучшее наступит, но чуть-чуть со сдвигом. изучение общественного мнения ему уделяется сейчас особое внимание. Так вот, изучая общественное мнение, вдруг выяснилось. Первое. Дома больше чем у половины россиян есть копилка с монетами. Вот так. В 21 веке, когда электронные кошельки, всякие там криптовалюты, черти что это, а далее у нас до сих пор там это свинюшка-хрюшка, куда мы в гривку там это бросаем монетки. Кстати, у меня дома тоже я видел у дочки стоит такая хрюшка, куда? Мелочь, которая осталась от покупок, иногда, так сказать, дзинькает. Да? Далее. Женщины в два раза чаще мужчин заводят кредитные карты. Опа! Интересно, почему это так? Может, потому что мужчины не покупают им сапоги, шубы, там, не знаю, какие-то подарки, они так раз кредитную карту, оп, пошли, сами себе купили, а потом, дорогой закоси, пожалуйста, вот это кредитик и все. Ребят, напишите реально, какие версии у вас есть, почему женщины два раза чаще мужчин заводят кредитные карты, мне очень интересно, чертовски. Далее, женщины считают мужчин, которые убираются по дому, более сексуальными. Вот так, берешь тряпку, оба, и женщина такая, о, о. ну, дальше вы понимаете, да. секс, мэкс там и так далее. Что-то чушь какая-то. Это где вы видели мужика такой, который в труселях такой вот, полы такой моет, да, да, а потом там вот бурный секс. Да, Я уже готов был вот возмутиться этому исследованию, и тут вдруг увидел, что это оказывается исследование в Австралии произведенной. А! <св1> и меня отпустило. А что у нас с визами для россиян? А вот что. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян. Страна разделяет позицию Германии. Это заявил глава МИД Венгрии. В то время Блумберг сообщает, Чехия предложила отменить упрощенный порядок виз, выдачи виз россиян. В общем, в Евросоюзе сейчас вот кто куда. Литва, Эстония, говорят, все ограничить вообще-то. Венгрия говорит, нет, не будем ограничивать. И складывается такое ощущение, что в Евросоюзе такая вот неразбериха. На самом деле, ребят, при этом вот при всем этом объявленном эмбарго и запретах на перемещение людей, на перемещение товаров, да, Европа намеренно оставляет некоторые коридоры для того, чтобы там сырье, ресурсы какие-то из России все-таки шли в Европу. В общем, Коридоры вроде и есть, да, но они все уже и уже и уже. И для простого человека все труднее и все дороже вписаться в этот коридор. И поэтому я хотел вот вас спросить, кто-то из вас в ближайшее время получал визу? Сколько это стоило? Сколько времени это занял? Где, в каком посольстве вы проходили собеседование? Может, вы ездили к черту Куличке да, на это собеседование? Короче, я жду ваши истории, с удовольствием их почитаю. Бизнес, который уходит из России, но никак не уйдет. H&M, о котором я много уже раз рассказывал, оплатил аренду своего флагманского магазина в центре Москвы на 9 месяцев вперед. Также сеть выплатит все штрафы, пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина. Вот, короче, вы слышали, да, уходим, уходим, но никак не уйдем. Здесь про Икею просочилась новость, что Икея не планирует продавать бизнес России и хочет вернуться в течение двух лет. То есть попытка передать свой бизнес, кому-то поддержать, чтобы потом в любой момент вернуться. Кстати, мне кажется, здравая попытка. В общем, ловите инсайт. 80 процентов иностранцев, они не собираются уходить из России. Ну, вы просто не видите их в информационной повестке, их нет. Те, кто уже ушел, они уже ушли. И есть вот небольшое количество тех, которые то ли уходят, то ли нет и так далее. Вот и все. Поэтому, смотрите, на самом деле некоторые аналитики говорят, а, наверное, вот они все никак не уйдут, наверное, они решили остаться, потому что они что-то знают, чего мы не знаем. Фигня. Никто ничего не знает. Просто еще раз говорю, предприниматели, которые своими руками возделали рынок, ну, блин, это очень тяжело и больно уходить с этого рынка, поэтому люди хотят отсрочки, то есть Икея, H&M, они просто хотят, ну, там, знаешь, до осени подождать, может быть, потом до зимы, может быть, до весны, в надежде, что, а вдруг рассосется. Да, мы же с вами все хотим, чтобы рассосалось, и рассосалось не как у шарика, у которого перспективы. Но да, ну, вы все знаете, этот анекдот повторять не будут. Да, а рассосалось, ну, в смысле, ну, наладилось, чтобы дела пошли на налад. А вот американские производители электроники, Dell, все-таки уходит из России, сокращает всех своих сотрудников, да? выплачивает все там эти выплаты и так далее, даже отдает оргтехнику своим сотрудникам, говорит, Нати, только увольняйтесь, нахрен. Я вам так скажу, вот уход таких игроков, как Dell, это существенный удар по российской экономике. Сейчас, чтобы купить серверное оборудование, специальные там роутеры и так далее, для офисов и так далее, целая проблема. И сроки поставок да, приближаются там, к 18 месяцам. За 18 месяцев может вообще все что угодно произойти. Эй, ребята, контрабандисты, ребята, предприниматели, кто параллельный импорт делает, вы что, реально? Может быть наладите какие-то там каналы поставок пораньше? Я с удовольствием бы заказал бы кое-что с поставкой с более ранними сроками. Это вот у нас последняя новость. А, очень волнительная новость и мне очень нужен антистресс-бургер с мухомором. Вот в Красноярске начинают продавать дорогие антистресс-бургеры с мухомором и мне нужен один как минимум. Ладно, если серьезно, некая фастфудная сеть запустила вот эту вот рекламу, да, где вот начинает рекламировать, что у нее есть антистресс-бургеры с мухомором, конечно же, туда очередь выстроилась, все, шум, гам, все обсуждают. В общем, вот он, прием, как привлечь к себе внимание, да, и чтобы приходили посетители и так далее. Я надеюсь, что в этой фастфудной сети никто не отравится, но во всяком случае трафик в эту сеть будет. Поэтому ловите инсайты, как надо привлекать покупателей, да, как надо делать шумные, яркие вот эти вот компании. В общем, ребят, давайте так, у нас в России прям мы любим всякую погонь, всякую дрянь, всякую вредную что-то, да, сделать безвредной. Помните алкоголь беспохмельный? Вот. Так и здесь, ну, бургер, но ну, это же просто, ну, знаете, ну, булка там белая, ну, там, ну, просто там пользы ноль, а вреда просто вагон. Так, пожалуйста, антистресс-бургер с мухомором, да, хорошее настроение, антистресс и так далее вам гарантированно. Да? Поэтому, ребят, если это способ нас развеселить, то зачет сработало, но если реально, пожалуйста, не жрите эту пугань, эту хрень и не ходите в эту закусочную, разве что как на экскурсию сходите, позырьте и приходите где-то в нормальные места. А какие нормальные места? Погреб, где лежит ваша картошечка. Почистили, сварили, пожарили, с лучком и так далее. Вот как я люблю, да? Вкусно. Оставайтесь дома, берегите свое здоровье, не тратьте его попусту во всяких там закусочных. Это последнее лето. Фу, ты перепутал. Последний выходной уходящего лета. Короче, вчера главная столичная метеорология зафиксировала температуру более 30 градусов цельсия это дневной максимум с 1970 -го года и вчера же катя мне звонит что игорь мы собирались вот на велопрогулку на целый день с ночевкой сидит давай не поедем потому что обещает 32 градуса в цельсию я да. говорю поедем панамка крема и так далее мало того все мои дети согласились говорит поедем все, поэтому, ребят, выходите на природу. 32, не 32, объединяйтесь, поддерживайте друг друга, веселитесь, нам недолго осталось. Зима скоро, зимой будет хуже, а пока давайте вместе размножать хорошее, пусть плохого места просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй лун, чтобы не Гореться заживо в этом аду